Сказка о животных. Последний желудь. В дремучем лесу рос старый дуб. Настала осень. Под дубом было много желудей, но всех их съели. То кабан пробежит, съест, то белка, то заяц, то ворона и другие зверюшки. Остался расти на дубе последний желудь. Увидел этот желудь кабан. Подошел к дубу. Ждет, когда желудь упадет. Хочет кабан полакомиться последним желудем. Ждет, ждет, а желудь не падает. Летит мимо ворона. Ворона, скинь желудь! Крикнул кабан вороне. Ворона клювом стукнула по желудю, и тот упал. Да только под дубом жила мышь. В ее норку желудь и закатился. Отдай мой желудь! Крикнул мышке кабан. Мышка выбежала из норки и говорит. Этот желтый мой. Он ко мне в норку закатился, значит мой. Нет, мой, говорил кабан. Я его первый увидел. Нет, мой, говорила ворона. Это я его склюнула. Спорили зверюшки, спорили. Да так громко, что разбудили медведи. Медведь вышел из берлоги. Что вы тут расшумелись? говорил Медведь. «Не можем желудь поделить дядя Миша», – отвечали зверюшки. «Желудь в моей норке», – сказала Мышка. <свят> «Я желудь с дерева уронила», – сказал Ворона. «Я желудь первым заметил», – сказал Кабан. Медведь покачал головой. «Эх вы! Каждый из вас, конечно, прав. Отдайте желудь мне. Сейчас я его буду делить». Достала мышка жёлудь из норки. Медведь взял жёлудь и говорит, «Ты мышка маленькая, значит тебе жёлоде меньше надо. Ты ворона побольше, тебе побольше. А ты, кабан, самый большой, значит тебе жёлоде больше всех нужно, правильно?» «Правильно», — отвечали зверюшки. «Но жёлудь такой маленький, что его не хватит ни на одного из вас. «Давайте его посадим в землю. На этом месте вырастет еще один дуб, который принесет много желудей. Тогда вы накормитесь досыта. Правильно говорю?» – толковал медведь. «И точно, дядя Миша, как мы не догадались, что желудь посадить можно?» Посадили зверюшки и желудь все вместе. И теперь растет на этом самом месте еще один дуб который приносит много желудей, и каждый, кто голоден, может съесть столько желудей, сколько захочет, но только осенью, когда желуди поспеют.